Здравствуй, девушка. Да. Можно с вами познакомиться? У меня есть парень. Да ладно. Да. Блин, такая красивая. Я думал, вообще мечта, судьба. У вас да. парень есть? Да. Че, как быть теперь, а вы мне нравитесь? Никак. Да. Можно как-то вас переубедить? Парень и стенька подменится. Нет. Да я классный, правда. Нет. Я тебе... нет, Я куплю мне тебе что-нибудь. Парни, что, парни ждешь? А? Давай мне машина крас... ну, классная, Идем покатаемся. Пойдем, я тебя прокачу, город покажу. Пойдем роллами накормлю в кальянную Что хочешь? Всем привет! Вы сказали снимать мне все, что я делаю Поэтому я снимаю все, что я делаю Вот Карин приехала Карина собирается очень долго И сейчас я вам покажу, как Карина выходит из дома И что у нее с собой все время Каждый раз она таскает У нас может не ходить в спортзал Потому что с собой у нее всегда три сумки Раз сумка Два Это пакет какой-то а сумка И третья сумка вот здесь Это мы с Кариной зашли за хлебом Просто идешь, в магазин вообще голодным нельзя ходить, знаешь. Вот такой вот у нас ужин получается. прошло Прошел час где-то, да? Расскажи, как сложно было приготовить это плит. Сейчас включим что-нибудь на YouTube, как всегда. Какой-нибудь вложик. закрываться Нет. хватит закрываться Сейчас куда ты Сколько меня выкинет за что за то что ты так делаешь покажись Смотри. ты же не голая да. скажи давай подписываться на канал не за что. ставьте палец вверх И дай Бог, ты выложишь, карин как получилось так, что мы вместе? Тебя надо спросить. Почему меня нет? Ты написал. Ну ты же согласилась. Ты меня охомотала, окутала, угу. завертела, с закрутила. Что ты закрываешься всегда на камеру? Я вот половинку себя показываю. Любовь с первого взгляда? Любви нет. Хорошо, что Карина хотя бы Ольгу Бузову прямо сейчас не слушает. На телефон очень удобно влоги снимать, потому что, блин, всегда под рукой, не нужно с собой таскать GoPro, кучу. Э, например, обычно я брал вот это с собой, вот это, батарейку запасную. Э, у меня такой вот, ну, пакетик был с флешкой, потом, э, что еще? Потом сама камера, еще одна батареечка, например, я брал всегда с собой. А теперь это ничего не нужно и очень удобно очень жду лета, чтобы просто вот так вот выйти в джинсиках. И видно в джинсах, ходить, какую-нибудь кожаную куртку, например, ветровочку и просто пойти уже. За окном очень солнечно, но всего плюс два. Наконец-таки выперлись мы уже из дома. На улице очень хорошо так дышится, несмотря вот, хотя есть пар, но в люди плюс два. А, но солнце такое довольно-таки яркое. Посмотрите, какое солнышко за нами. Оно аж слепит прям. Мы сейчас решили зайти а, в этот а, вейп-шоп, Fox Vape-Shop называется. А, я особо не люблю вейп, блять, шумно, особо не люблю вейп, но Карине очень нравится. А, но в моем вейпе сломался вход, и он не заряжается, и поэтому мы уже два раза относили в этот в, в Fox Vape-Shop свой вейп, чтобы они нам его зарядили, то есть батарейки отдельно, и потом Карина еще два-три дня его курит дома. Привет. Привет. Я пришел все свой зарядить. Да. <с да. <с На часок. А. Вот у нас там или вход сломался или что? Ты помнишь, да? Что, еще раз что то разобрал? вход там сломался а. или что? Девочка отговорила да. Я решил тебе занести, а вечером забрать. Всем привет! Сейчас 7 утра. Вот так Карина просыпается на учебу. Я вот сейчас смотрю ваши комментарии на последнее видео. Вот на это. Вчера он его залил и уснул. Так и не смотрел, что вы этом написали. Очень приятно, что много лайков потому что долго видоса не было. Я вам себя показывать не буду. Карина. Вставай. Вставай. Карина, где завтрак-то? Вот так вот Карина завтракает. Да, да. Один йогурт. Давай. Серия два... Вторая серия. Нам -ням -ням -ням -ням. Карин ты когда спортзал? Я и сам себе говорю, что мне спортзал надо тебе я надо, не, не, не, надо. не В смысле, тебе не надо Ты Лет. месяц проходила и все, что ли? Нет, я знаю, как-то мне надо Ты себя говоришь, что тебе надо, что ты летом похудеешь обязательно Вот мы с подписчиками проверим Андрей, я не толстая, чтобы мне худеть Куда? Уйти? Куда? Меня. не <свят>